Короче, ребята из Индии очень любят делать селфи. Мы сейчас делаем селфи, да? Селфи с индусами на уровне... Это, это уровне баги. <связь> это всегда окей, окей. Селфи с индусами. О, окей, окей. Он должен стоять с темпы, он должен стоять с белой девочкой. Вот. Он Спасибо. Спасибо. И, короче, ребята, если вы на эту хуйню согласитесь, вы, короче, должны сниматься всеми. Реально. Их очень много и они все хотят сняться. Окей, okay. goodbye. Goodbye, guys. Ребята, пляж Кандалим, бага такой, что вон там огромное количество индусов, просто нереально Мы сейчас идем в эту толпу. У них сейчас праздник девали. И поэтому их здесь очень много, да. Они все хотят с нами сфоткаться. Потому что типа мы белые. Приносим <со Desmond> удачи. Вот. Я сейчас буду снимать тихонечко, надеюсь, все получится. Давайте. Ребят, это необычный день, на самом деле, в Гуа. Это праздник, это каникулы, это Дивали, поэтому вот так. Например, на Аморджеме, например, на Ромболе такого нету, реально. Муза смотри, пытаются кучковать. Но я тебе хочу сказать, что в Калангуте их не меньше там, смотри. Там вообще там папа просто реально. нормально но она улюбленная, все она будет Вау, во, во, пошла топляшка Ван Гуд. здесь тоже красивое место огромное количество индусов ну вы знаете, от этого, мне кажется, море хуже не становится Они особо в море-то не лезут, видите, они все стоят вдоль пляжа, смотрят, как тот катается в глубину не заходят, то есть, пожалуйста, там купать, в никого нет Так что, я думаю, вообще Да, смотри, сыпет песок, вроде, чувачок Эти люди приехали из Центральной Индии, они никогда не видели море для них хода говорят, считается элитным. И они всякие тут, ну, безумные вещи творят, ну, не знаю, там обмазываются песком зачем-то. Делают селфи с белый, потому что белых никогда не видели, да? И можно понять, то есть у них, ну, чем не было никогда моря. Сидят вот, смотри, в говне в каком-то. Hello! Волне! Но они боятся моря, боятся они моря. Они не заходят в него, да. А волна хорошая. Да, да. Они любят, любят вот эту фигню, зачем-то чувака в одежде обмолакившись в том. Зачем одежды? это непонятно, да? Потом волну они ловят, но только поплыть. И очень любят наблюдать, когда кто-то катается на лодках, на бананах. Вот у них в вот И где в вот всегда куча людей, короче, стоит, Всегда куча людей. И все просто тупо наблюдают, реально. Очень маленький. Вот девочка, с которыми фоткались, у них накрашены ногти. <соцентричные> Причем ногти накрашены, но стерты там вообще уже в кровь, то есть там лапку есть три. Свящаются все русским маникюром и спрашивают а я где ты сделал сколько это стоит все обращаемся к сюше это ноготочки ноготочки ноготочки да? ноготочки, ноготочки вот смотрите короче. я вообще решил блок из глаз сделать более информативно в плане разговора потому что ну, тут снимать кроме пляжа особо нечего а пляж здесь шикарный и так вот вот вам индия смотрите там такая волна адская просто пойдем и все стоят и короче смотрят, как кто-то плавает на банане, кто-то, короче, эту волну ловит. А эти люди просто это смотрят. Ну, и это приходит посмотреть. А вон там, ребята, в Пеламбуте это просто пизда, смотрите, сколько там людей. Блядь. И Все на волне, все на волне. Да, да, да, да, да. Ребята, это. Мы ради этого баго и приехали, потому что, ну, показать все. Здесь как бы лучше не отдыхать. Я здесь был один раз. Столько людей я не видел, реально. Их реально очень много сейчас. Это просто пикпец, смотрите. Пойдем? Пойдем? Вот вам, вот вам реально это казахские населения и географии. Вот здесь. Они приплыли, или отплывают. А, отплывают, да? То есть волны. Оп! Вот. Давай, давай, давай, ребята. Побеждаем волну. Давай, давай, давай. Так вот Видите, короче, как только вы соглашаетесь на фото Начинаем. Вокруг вас начинает человек 20-50 Гуляешь себе по Гуа Снимаешь прекрасное море Коров Прекрасные пляжи Завтра. Башкирский, блядь, флаг, выше всех. Ом, пурна мадах,